Итак, коллеги, в этом видео давайте же мы разберемся, кто такой брокер. На, на видео вы сейчас видите картинку, ребят, кто это такие? Кто это такие? Данное видео я записываю после проведенного собрания с агентами Лидман Брокерс, с независимыми агентами, то есть Лидман Брокерс. Лидман – это лид, вести, мен – людей. Брокеры, брокеры, да, то есть это люди, которые, брокеры, которые приводят людей. И вот, к моему сожалению, очень многие, очень многие, как выяснилось после собрания, в ходе собрания, что люди не знают, кто такие брокеры. В связи с этим, в связи с этим и рождается такая тема, что риэлторы, риэлторы, брокеры, они же маклеры, они не, не могут зарабатывать себе деньги, потому что они не понимают, кто они есть такие на сегодняшний день и какую ценность они могут приносить. На самом деле в курсе реальный риэлтор, в курсе реальный риэлтор вот в блоке мини, как только мы начинаем заниматься, то эти все понятия очень хорошо раскрываются. То есть и многие многие не могут пройти дальше блока мини. Миссия, потому что не хотят принимать ту миссию, которая на самом деле лежит на агенте недвижимости, на риэлторе. И в связи с этим не могут выстроить свою программу по заработку денег там и так далее. И занимаются своими какими-то делами, своим каким-то видением по работе на, на рынке недвижимости в роли брокера. Ну вот давайте мы сейчас и разберемся, как же все работают и почему же люди не понимают, кто такой брокер и почему же они не зарабатывают. Итак, вот брокер. Кто такой брокер? Кто такой брокер? На этот вопрос, на этот вопрос очень многие не могут ответить, но забейте в Яндексе, кто такой брокер, и поймете, что это посредник, выполняющие посреднические функции между продавцом и покупателем. Как, как в 2020 году работают в различные компании, и как обучают стажеров, и почему я считаю, что в большинстве своем компаний ведут не экологичный бизнес, и в связи с этим сама профессия риэлтора носит именно нарицательное и там, на последней встрече мне один из собственников говорит, слушайте, я вот считаю, что вообще риэлторы мошенники, вообще. После общения со мной он понял, он кое-что понял и сказал, слушайте, я извиняюсь, наконец-то я увидел такого агента, который действительно может мне принести пользу. Так вот, как работают все? Вот, эти, вот тут у нас находятся продавцы. Вот они, продавцы, вот так их мы отметим. Тут мы отметим покупателей. Вот они, покупатели. Соответственно, задача брокера связать между собой продавца и покупателя, и за счет этого зарабатывать деньги. Вернемся к нашей картинке. Мы видим у одного человека два, две трубки в руках, и у другого две трубки в, труб, в руках. Как происходит это на бирже? Вот они собираются люди в одном здании и наблюдают за ситуацией, которая происходит на рынке. И, соответственно, вот брокер сидит, смотрит, видит информацию о том, что продается, например, 1000 акций Лукойла. Незадолго до этого к нему обращался покупатель, либо он сам нашел покупателя, либо где-то вызвание покупателя, неважно. Наверняка каждый из вас получал такие звонки от брокеров, и типа вам предлагали разместить свои деньги у них, где-то там у них, для того, чтобы кто-то там играл на акциях. Ну вот, кто-то соглашается, и по итогу вот есть покупатель. Соответственно, вот этот брокер, он звонит э, своему покупателю и говорит, слушай, есть тысяча акций у Койла, которые там упали, там, допустим, на 20%. Я рекомендую покупать. Все. Покупатель говорит, да, хорошо, я покупаю. Э, и происходит сделка. Дальше. В этот же день, через несколько часов, акции у Койла пошли вверх и сделали плюс 10%. Этот брокер что делает? Звонит покупателю, а он уже является и продавцом, и э, предлагает ему продать, зафиксировать прибыль в 10%. Что по итогу произошло? Продавец первый продал, э, покупатель в этот момент в первой сделке купил, и потом этот покупатель стал продавцом, он продал. Что произошло? Брокер при этом на двух этих сделках заработал свою комиссию. Соответственно, он побыл посредником, так как, что сделал, обладал некоторой информацией, некоторой информацией, которая позволила ему заработать деньги на комиссии. При этом, при всем, доволен и первый продавец, и второй продавец, и покупатель он же был. Все довольны при этом, потому что они сделали свои финансовые операции, и кто-то заработал, кто-то зафиксировал прибыль, неважно. Теперь вопрос. Брокер в недвижимости, что он продает, что он покупает, какой информацией он владеет? Мы разобрались, что брокер продает только свою услугу, которая заключается в том, что а, помогает продавцу и покупателю совершить сделку. Вернемся к такому моменту, почему я говорю, что сейчас, на сегодня действуют многие не экологично. А что происходит? Вот продавцу... Вот эти брокеры, они просто задалбливают его. И за первые сутки, вот в городе Москва, на сегодняшний день, за первые сутки 100, 100, 130 звонков получает собственник. И это прекрасно. Мне эта ситуация тоже нравится. Потому что это вынуждает продавцов идти к нам навстречу. Ну, в общем, звонят и говорят, мы вам найдем покупателя или что-то еще звонят, берут в базу. Дальше, а, откуда берется этот, эти продавцы? Это берется там какой-то САН, это берется какая-то это берутся еще разные источники. И есть закрытые базы, которые оказывают услуги, собирают со всех и отдают, отдают брокерам этим агентам контакты. И в общем получается так, что продавец продавец, номер продавца засвечивается во всех базах, жизнью становится невыносимой, и он сдается и отдает кому-то одному, либо нескольким брокерам. Что происходит на самом деле? Дальше. Дальше вот эти агенты-брокеры выставляют опять сюда же, и запускается тут такая вот реклама. Реклама. Вот она реклама, и покупатели звонят, Покупатели звонят, и о бинго этот брокер приводит к продавцу этого покупателя, то есть вот. вот такая схема у нас происходит. В связи с этим продавец, вот этот продавец, он задает вопрос. Блин, а что сделал вот этот человек, то есть сначала я сам выставил сюда, потом у меня отжали вот эти ребята Которые, которые стажеры Которые на самом деле приходят на рынок На месяц, на два Кто-то и меньше У кого как жизнь позволит Зайдите пожалуйста на Headhunter, вот И посмотрите Мы видим что вот только в Headhunter, там Около там, 700 вакансий Всеми известными компаниями Которые являются лидерами то есть, Размещены то есть, Соответственно постоянно идет Выжимка энергии вот Этих стажеров Которые что делают которые делают то, что они названивают каким-то образом, забирают себе собственника, каким-то образом запускается это все в рекламу, и кто-то каким-то образом на этом зарабатывает. А теперь давайте посмотрим на некоторую статистику сайта Lidman Brokers. Мы на рынке с 2016 года ведем, там, считаем свою метрику, посмотрим, какой же возраст тех, кто смотрит наши, наш сайт. Здесь мы обратим внимание Вот за последних 5 лет, какой же возраст смотрит э, наш сайт, то есть э, потенциально интересуется недвижимостью. Мы видим, что возраст 25-34 года, потом идет 35-44 года. Ну, соответственно, тот, кто был 5 лет, 25 лет, ему сегодня уже 30 лет, да, то есть… Э, я, конечно же, понимаю, что, например, людям от 55 лет и старше, ну, наверное, схожно выставить объявление в рекламу там, на то же Авито. Они испытывают трудности, им нужна помощь в этом. Но эта помощь не стоит комиссионного вознаграждения, это точно. И, мало того, помощь этим людям нужна ну, 2,5%. Это факт, который я беру из Яндекс Метрики сайта leadmanbrokers.ru. Соответственно, на рынок продавцов приходит все больше и больше это и наследники и так далее и так далее все приходит все больше и больше продавцов приходит все больше и больше покупателей молодых ребят которым интернет интернет это не чуждое слово и они прекрасно понимают что они могут разместить рекламу на каком-то объекте на каком-то сайте получить входящий звонок потом пройти даже к нотариусу нотариус и тот, этот нотариус там за 10-15 тысяч рублей сопроводит сделку. И сделка вообще, в принципе, будет нотариальная. И что, что даже очень сильно успокаивать будет э, покупателя и продавца, что все, в принципе, нормально. То есть, вот, внимание, вопрос. А сколько лет осталось жить вот этому брокеру, который... Э, не понимает вообще, зачем он нужен. То есть я сегодня проводил вопросы, и люди отвечают, ну вот мы для того, вот из трех, один человек сказал, что мы для того, нужны для того, чтобы свести вот этих ребят и этих. Но на вопрос, в каком месте вы находитесь, никто не смог ответить. То есть да, мы находимся на прессинге, то есть вот преодолеваем вот это сопротивление, и в общем, что продавцы не поняли, зачем тут был агент, что покупатель не поняли. Да, есть еще сложные сделки, сложные сделки, назовем так, аль альтернативные. Вот здесь, когда там продавец один покупает у продавца там, два, потом продавец там, три и вот потом там, сделка. Да? То есть, но ну, есть такие схемы, где нужен консультант, который стоит рядом и понимает, что вот это должно вот так происходить. Да, здесь еще ситуация более-менее понятна для чего нужен консультант, но как правило там не один консультант здесь получается, а получается консультант один, консультант два, консультант три, там, ну и так далее. То есть, при этом, при всем, я наблюдаю, что на альтернативных сделках уже может быть, вот, допустим, вот здесь не быть консультанта, либо вот здесь не быть, а будет консультанта только здесь. То есть люди избавляются от этих консультаций, которые, в принципе, бессмысленные, и это факт. А что же не бессмысленно, как же быть брокеру и давайте вернемся к нашим ребятам с биржи и зададим вопрос. Ребята, а вы-то как? То есть сейчас же тоже можно онлайн-торговлю делать через приложение, и многие инвесторы так и делают, но так или иначе консультанты вот, биржевые, они все равно нужны, они на лод стрит сидят, и как бы никто их никуда не вытесняет никаким машины, там вычисления, там но ну, никто не, не, не вытесняет их. То есть есть все-таки люди, которые занимаются биржевой торговлей и зарабатывают на этом очень и очень хорошие деньги. Теперь давайте отмотаем, что же у нас на самом деле, на чем действительно может зарабатывать наш брокер, брокер, агент недвижимости и почему эта профессия на самом деле очень долго будет жить, но и при, при каких условиях? Мы начали работать около 60 дней назад. На самом деле, я на всякий случай покажу выборку за последние 90 дней. Тип контактов – это те, которые хотят у нас просто продать на районе, на который специализируется Андрей Лидман, это Чертаново. Вот на текущий момент мы пообщались с 233 собственниками недвижимости, при этом, при всем, что вы понимали, что мы общались не совсем корректно, видите, даже некоторые брокеры, которые этим занимались, они даже, это причем брокер очень и очень опытный, там более 10 лет на рынке, но вот при общении не спросил имя. Да? Но мы точно знаем, что вот этот номер телефона в данном случае является продавцом. И таких продавцов на текущий момент мы пообщались, вот видите, даты, да? с 230 человек. Дальше, если мы зайдем в свою CRM-систему, кстати, именно такую CRM-систему мы настраиваем на пятидневном э, марафоне «Тотальное доминирование на рынке недвижимости» он назывался. Э, это технический базис современного риэлтора. Ссылка, э, активная ссылка для покупки этого курса и настройки себе такой CRM-системы будет находиться под данным видео. Здесь мы выбираем что мы выбираем? Мы выбираем, кто нам нужен. Нам нужен покупатель, покупатель, тип контакта, покупатель. Также за эти 90 дней, и давайте посмотрим. Вот у нас появилось 55 покупателей. Соответственно, на чем же мы можем заработать и как? Мы возвращаемся к нашей картинке. Мы понимаем, что у нас есть 55 покупателей на ту или иную объект недвижимости. Это действительно квалифицированные покупатели. И здесь мы видим, что у нас 233 продавца. Дальше я иду навстречу, Когда с продавцами я им эту ситуацию объясняю, говорю, ну, коллеги, вот у меня есть 55 покупателей, я вам их либо могу привести, либо не привожу. При этом, при всем ситуацию покупателей, я также знаю, знаю ситуацию продавцов. Соответственно, мне вот эта реклама, реклама, какие бы там ни были бесплатные доски, объявления, она в принципе не нужна для того, чтобы я связал одних с другими. И когда разумный собственник разумный собственник э, отвечает на вопрос, и говорит: «Слушайте, а представьте себе, если я еще рекламу подключу, сколько будет у вас покупателей?» Мало того, каждый пришедший покупатель ко мне сюда, он падает вот сюда, плюс один, плюс один, плюс один. Мы его квалифицируем и начинаем показывать. При этом, при всем каждого покупателя я прошу делать письменное предложение на покупку квартиры с конкретной ценой, которую он готов отдать за этот объект. Таким образом, у собственников недвижимости есть четкое понимание, сколько денег он, готов, он может выручить конкретно сегодня за данный объект. Если мы еще применяем дополнительные технологии, например, как аукционные продажи, то мы здесь усиливаем больше маркетинг, то есть такой маркетинг, который сам собственник никогда не сделает. И мало вообще маркетинговых агентств есть, которые могут э, устроить тот маркетинговый поток, который можем мы сделать. Соответственно, покупателей становится еще больше, еще больше, еще больше. Но ну, а когда много покупателей, то собственники могут, конечно же, выбирать лучшего, кто сделает лучшее предложение. Вот в этом, коллеги мои, дорогие коллеги, дорогие собственники, дорогие, все, кто смотрит это видео, и есть э, смысл брокерства. Работать конкретно на территории, общаться с покупателями, предлагать им варианты, которые предлагают продавцы и делать сделки. Вот в этом э, есть польза. А отжать у собственника э, возможность рекламировать ему самостоятельно и на этом зарабатывать эта возможность тоже есть сейчас, но она, по моему, ну, по моему ощущению, очень быстро закончится. Ну, то есть год, два, три, может быть, закончится. Поэтому пересматривайте концепции своего поведения на рынке, сотрудничайте с другими брокерами. А, кстати, сотрудничество, оно тоже выражается в чем? Что один из маркетинг инструментов является закрытый чат. Закрытый чат. То есть вот я знаю, что 233 есть на владельцы, из них Десять сказали работай только ты, Андрей. А, кто-то сказал, слушайте, ну кто приведет первого покупателя, тому отдам тапки. Ну таких 40. Кстати, эти, эти собственники несут риски. Я всем говорю, что вы несете риски того, что продешевите, потому что ну, там, по многим факторам продешевите. Смотрите видео, которое вот сейчас вы, вы, выйдет у вас в подсказке. Там сказано, почему вы продешевите. Ну и еще там какое-то количество да, собственников говорят, нет, нет, мы сами. Но по итогу они не сами, по итогу их отжимают напором агенты, там, стажеры и так далее. И по итогу они продешевят, и мало того, они сами продешевят. Потому что когда покупатель приходит к продавцу напрямую, очень быстро почему-то дает ему скидку. Ну не знаю, не может побороться продавец за себя, так же как и покупатель, не всегда может побороться, но ну, это определенные навыки, которые тоже нужно использовать. Вот. Плюс ко всему, многие покупатели на самом деле понимают, что у продавца напрямую покупать невыгодно, потому что у него завышенные всегда ожидания. Ну, вот этот еще один кстати, вот плюс вот, работать с брокерами, да, покупателем, на самом деле, потому что Продавцы всегда хотят максимально дорого, покупатели хотят всегда минимально дорого, да? минимальная цена, максимально дешево. Вот. И тогда, когда находится там агент, там всегда содержится комиссия, да? всегда содержится комиссия. Но и агент, он хочет эту комиссию быстрее получить. Соответственно, он актуализирует цену объекта в течение двух-трех месяцев за Приведет, приводит ее к той цене, за которую готовы все-таки покупатели покупать. И ввиду этого, ввиду этого э, сделки происходят, скажем так, благодаря, опять-таки, агентам. То есть, ну, эта функция существует, но в целом концепция, коллеги, э, давайте работать дружно, давайте работать более надежно и более плодотворно, быть максимально полезными как для продавца, так и для покупателя и для самого себя. Улучшая мир, оказывая качественные услуги, отдавая, получай – это девиз компании Лидман Брокерс. На связи, подписывайтесь на нас и ставьте лайки.